что такое инициативное бюджетирование. Это когда жители могут определить и выбрать направление расходования городских бюджетных средств. Участниками инициативного бюджетирования могут стать жители, индивидуальные предприниматели, юридические лица. Ежегодно для реализации инициативного бюджетирования из городского бюджета выделяется 30 миллионов рублей по направлениям. Ремонт муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров. Ремонт благоустройства и модернизация объектов благоустройства. Ремонт и модернизация объектов социальной сферы. Особые условия участия. Инициатива от населения, создание проекта доля софинансирования населения не менее 5%. Реализация проекта на территории города Нижневартовска. Общественные инициативы на благо города.